Сложно верить между делом, Сложно делать, что сердцу не по себе Помнишь, в детстве мы хотели покоренья небес Глядя в небо под гитару Мы мечтали, что сделаем Мы наивны Почему же мы счастливы были так? Взлет карьеры до вершины Нам не дал высота Но кто едет, тот едет, Кто летит, соответственно полетит Что сегодня дело веры